Здравствуйте! На вопрос, изготавливали ли мы другую продукцию от того, что у нас представлено на сайте. Да, мы ее изготавливаем. Мы изготавливаем любые емкости, как для пищевой промышленности, так и для иных отраслей. На данном видео мы представили бак, здесь 500 литров. Выполнена крышка у нас сферическая, люк 400 мм. Ножки у нас 4 штуки на регулируемых опорах. Здесь нет колесиков, этот бак будет установлен стационарно. И перемещаться по цеху он не будет. Емкость объемом 500 литров. Она сделана без рубашки. Это просто емкость, которая нагревается прямым нагревом. Тены устанавливаются прямо внутрь самого котла. Если вам требуется изготовить нестандартное оборудование, пожалуйста, присылайте свои предложения в нашу компанию. Мы сделаем все возможное, чтобы реализовать ваши задумки в жизнь. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!